Здравствуйте, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня слышно хорошо. Очень рада сегодня поделиться с вами той информацией, которой сама владею. И я посмотрела на темы выступающих, которые предложены уже были, когда мы согласовывали выступление. Очень интересно, абсолютно все по делу. К сожалению, вот пока работала, видимо, наверстывает, смотреть буду позже. И я решила с вами поделиться сегодня тем, как можно бесплатно на э, платформе с большим количеством функций создавать тесты, кроссворды, э, опросы, диалоговые тренажеры и даже полностью э, комплексные уроки. Э, возможно, вы слышали про онлайн тест пад. Если вы знаете эту платформу, если пользовались, напишите, пожалуйста, в чате. Можно просто плюсик или, если хотите, ваши впечатления об этой платформе. Но минусики я пока считаю, что вы не пользовались, да, не знаете об этом. И если впечатление, то лучше, конечно, словами. Потому что на самом, на самом деле тут есть как свои плюсы, так и свои минусы. Платформа полностью бесплатная, но э, вы понимаете, что, скорее всего, это подразумевает то, что им нужно откуда-то брать деньги, поэтому да, там есть реклама, как это часто бывает. И, пожалуй, это, наверное, единственный такой значимый минус. Но я вам сегодня покажу разные варианты, в том числе тот способ, который помогает избавиться от, по крайней мере, вот визуальной рекламы, которая не дает студентам сконцентрироваться. Ну, меня уже представили здесь, поэтому я буквально пару слов скажу, в каких контекстах я использую все сервисы онлайн. На самом деле, практически во всех, потому что в последнее время большая часть моего преподавания, она именно проводится онлайн. Я работаю в своем собственном проекте «Английский свободно». Преподаю группам, преподаю индивидуальным студентам. И офлайн у меня фактически остался только вот минимальная нагрузка в университете, которую я сама снизила, и да, там сейчас мы занимаемся офлайн. Поэтому все онлайн-инструменты, безусловно, важны. И сегодня я на самом деле, презентацию я подготовила, но больше я буду вам показывать в реальности, как работает, как выглядит эта платформа, и некоторые примеры заданий. В том числе я вам дам ссылки, чтобы вы могли по ним перейти и посмотреть, как это вот, прям вот, э, действует, э, если вы ученик, если вы студент, проходящий э, этот тест. Плюс покажу пошагово, как можно начать создавать тест. Полностью, может быть, мы не будем его создавать, но, по крайней мере, вот, начало алгоритма я вам, безусловно, покажу. Итак, онлайн тест пад бесплатная платформа, которая предлагает следующий функционал: тесты, причем с достаточно большим количеством заданий, опросы, если нам нужно да, получить вот такой срез мнений нашей группы, можно сделать кроссворды. Объединить разные форматы, плюс дать информацию, дать посмотреть видео, прочитать что-то и затем уже протестировать, насколько это усвоено. Вот комплексные задания или уроки они называются. Диалоговые тренажеры. Правда, потом покажу, что на, этом, на самом портале среди готовых заданий не очень легко найти вот прям такой хороший пример диалогового тренажера. Но тем не менее я вам покажу один, который мне понравился. И также они предлагают систему... Дистанционного обучения, где учитель дает задания, которые остаются в онлайн-кабинетах учеников, к которым у них есть доступ, что тоже удобно. Сразу скажу, что как бы, я не эксперт во всех этих функциях. Я использовала только некоторые из них. И сейчас, поскольку ситуация меняется, на самом деле я больше пользовалась импортными платформами, но сейчас я сама погрузилась в изучение и других функций этой системы, поэтому я вам сегодня, к сожалению, не смогу подробно рассказать, рассказать про СДО, функцию этой платформы, и, ну и, пожалуй, да, вот на, про СДО больше всего. Про другие, да, мы с вами посмотрим. Но... Инструкции, даже видеоинструкции можно найти в YouTube. Они, в принципе, их достаточно много. Некоторые из них очень неплохие. Я думаю, тут не должно быть проблем, когда вы начнете уже с техническими вопросами разбираться. Ну что же, я думаю, мы сейчас с вами перейдем сразу же на, на саму платформу. Дайте мне секундочку, буквально я переключу демонстрацию. Так. Как это выглядит? Сначала значит, вот первая страничка будет вот такая. Они показывают все функции, которые я вот, собственно, вам уже и показала. Далее, если мы хотим сконструировать какой-то из этих форматов, мы переходим и, вот, например, тесты. Давайте посмотрим тесты. Первое, что мы увидим, это банк. Банк тех данных, тех тестов, которые здесь уже составлены. И они разделены на категории: образовательные тесты, психологические и развлекательные. Если вы чуть пониже прокрутите, те преподаватели, которые выкладывают в открытый доступ свои тесты, потому что на самом деле у вас есть выбор: то ли вы оставляете его закрытым, и тогда только вы его проходите, вы его не открываете ученикам, либо вы выкладываете его в общий доступ и даете теги. Именно по этим тегам уже достаточно легко ориентироваться. Вот если мы, например, вводим английский в поле поиска у нас есть список в общем можно посмотреть что здесь предлагают разные уровни вдруг что-то вам подойдет из готового если не подходит соответственно вы делаете свой сейчас я вам хочу показать один из тестов который делала я для своего проекта тогда это было несколько лет назад уже сейчас может быть я бы его сделала по-другому секундочку и если вот давайте нажму на любой тест просто чтобы вы увидели, как он выглядит, если он здесь на платформе. Видите, сколько рекламы? Да? Слева, справа, снизу все, обложили. Соответственно, если ученики делают тест на платформе, это отвлекает. Сейчас я… Вот давайте в один из них зайдем. Сейчас это будет не просто тест. Я вам покажу пример того, что называется здесь уроком, то есть комплексный формат. Вот этот мне понравился, потому что он сделан аккуратно, вот с нужными функциями, а показывает разнообразие функций, которые можно на этой платформе да, использовать. Вот, например, опасные погодные явления ОБЖ для шестого класса. Пока тоже очень много рекламы, и она намного ярче, чем сам тест. Вот обложка она достаточно скромная здесь. Мы нажимаем на «Пройти урок». И поскольку это урок, а не просто тест, нам сначала дают вводные данные, да, ответьте правильно. Сначала будет тест по лекции, будет тест по лекции, и мы а, приступаем к выполнению теста. Uh -huh. а, простите, нет, не совсем то, потому что, видимо, потому что я уже его начинала, да, потому что я его уже начинала. Сначала там была информация, я его за это выбрала. Uh -huh. Так, может быть, я попробую... Давайте так сделаем. Если я его совсем закрою, потому что урок реально хороший, и там сначала они давали видео посмотреть. Но теперь вот меня, видите, как человека, который не додел, определяют и не хотят его показывать. Давайте попробуем заново его открыть. Нет, к сожалению, нет. Я вам дам сейчас тогда просто ссылочку, и вы как совершенно новый пользователь, вам это будет немножко по-другому подаваться. Так, я копирую ссылку и отправляю вам в чате. Ну, не все так происходит легко. Сейчас секундочка. Так, то есть попробуйте, может быть, у вас получится там первая часть, именно информация, вот прям теоретическая информация, видео посмотреть, и потом только идет переход к тестированию. Я вижу комментарий, что если установить Adblock, то не будет рекламы. Согласна, я даже устанавливала Adblock когда-то по другому поводу, но тогда немножко тормозится скорость. То есть если интернет у вас со средней скоростью, еще Adblock, блокировка рекламы, то может быть медленно. Плюс это для вас, да, вы у себя можете поставить. Но если вы даете ученикам, тем более это шестой класс, у них этой блокировки нет, и, соответственно, они все равно видят всю эту рекламу. Но когда вы входите в урок, то тогда уже как бы, приходится сосредоточиться. Тогда больше, большая часть экрана занимается самими заданиями и как минимум меньше этой рекламы. То есть вот видите, картинки добавлены, мы заполняем регистрацию, проходим, и мы продолжаем, в общем, и далее мы где-то отмечаем правильный или неправильный ответ с нашей точки зрения, где-то мы должны буквы перемещать, чтобы составить словосочетание правильно, вот здесь вот есть пробелы, где-то опять же выбираем правильный ответ, где-то даем ответ самостоятельно где-то нам необходимо сделать матчing сопоставить вот, то есть можно перетаскивать а можно просто выбирать что первое что второе что третье и в данном случае мы ответы пока не видим ответы будут в конце это видео, к сожалению, это реклама. То есть там, где вопросы заданы, видео не вставляется. И это, конечно, очень жаль, потому что иногда хочется, чтобы вот посмотрели кусочек видео, да, и потом тут же ответили на вопрос. Но если вы выбираете функцию «Уроки», то тогда можно встроить видео, но на первом шаге, пока дается информация. Вижу комментарии, что не очень удобно, что на каждом шаге нужно вписывать имя, фамилию, класс. Не на каждом, это на первом. Сначала вход в тест, а по, в то, вход в урок, а потом вход в тестирование. После этого перед каждым вопросом уже не нужно это делать. Итак, вот был пример того, как урок создан, внутреннего тестирования, но достаточно много рекламы. Способ избежать этой рекламы, ну, AdBlock поставить, но у студентов, у учеников этого нет. Способ избежать, если у вас есть свой сайт, вы можете встроить. И вот как это я сделал на своем сайте. Сначала я даю информацию, то есть вот это у меня такой был travel project в открытом доступе. Я сейчас тоже вам давайте ссылочку дам, если кто-то захочет попробовать сейчас или потом. Она выглядит страшновато, ссылка, потому что там английский свободно пишется уже не кириллицей, а латиницей. Вот во что-то превратилось, но она нормальная рабочая ссылка. И сначала информация, видео встроенное, и потом, вот посмотрите, здесь уже рекламы нет, потому что это мой сайт, он оплачивается, и, соответственно, туда бесплатная реклама не полезет. Здесь регистрация идет только на первом этапе. Имейл e не обязателен. Это только я смотрю, если кто-то захочет рассылку получать туда. Заранее предупреждаю, сколько вопросов. Мы нажимаем «Далее», и уже после этого можно выполнять. Проходим тест. Я сейчас нажму «Завершить». Не буду его пошагово проходить. Если вы захотите, то пройдете. И получаем результат. Можно посмотреть свои ответы. В данном случае я не отвечала, но в любом случае будет видно, где неправильный, и дан правильный, то есть исправление сразу могут увидеть ученики в конце после прохождения. Либо будет отмечено зелененьким, что это правильно, но ну, стандартная практика при составлении тестов. Можно посмотреть ответы, можно просто показать результат в процентах, сколько правильных из максимально возможного количества баллов. Я назначаю, сколько баллов за какой ответ. Ну, опять же, такое правило, базовое правило составления тестов. Не обязательно один балл. И после этого можно получить сертификат. Я заранее загружаю туда какую-то картинку, ну, вот несколько лет назад у меня была такого типа картинка, сейчас даже не стала ее менять, я понимаю, что она так странновато выглядит, но тем не менее. Любую картинку сертификата, и тут есть имя пользователя. Главное, чтобы обратили студенты внимание, что вот здесь вот есть, куда мы вводим э, имя пользователя, и тогда оно отразится на сертификате, который можно э, скачать Вот уже она отразилась, и либо в формате PDF, либо в формате JPG этот сертификат скачивается, он будет уже прямоугольным, а не квадратненьким, как здесь вот не все умещается. Вот если кому-то принципиально это получить а только на этой странице. То есть в данном случае, если в блог или в сайт, то это строить можно, и тогда выглядит намного более аккуратно и внутри рекламы нет. Я когда именно на сайт хотела встроить тест, я очень долго выбирала между разными вариантами, и они были либо платные, а из бесплатных реклама все равно лезла, либо невозможно было встроить на сайт, и нужно было работать вот на платформе типа этой. Это единственный способ, который я нашла, Тогда без рекламы встраивается уже ваш сайт, и она внутри теста тоже не присутствует. Так... Далее, что еще я хотела бы вам показать из интересных функций. Что такое диалоговый тренажер в их представлении и какие функции можно э, реализовать? Ну, по сути, диалоговый тренажер – это когда вам нужно либо выбирать из предложенных ответов, да, есть какая-то входящая ремарка в определенной ситуации, и вы реагируете, либо вписывая собственный ответ, либо выбирая из предложенных. На самом деле, при конструировании тестов на онлайн-тест 5 можно выбрать опцию, чтобы студенты прикрепляли файл или записывали аудио. И эту функцию можно использовать в тренажере, в диалоговом тренажере, но тогда вы должны понимать, что автоматически это проверяться, конечно же, не будет. Когда человек вписывает, если это единственный правильный ответ, и, например, там одно, два, три слова, и других вариантов нет, тогда да, автоматически это проверится. Вы установите, что только такой правильный ответ принимается. Но чаще всего мы даем возможность вписывать что-то свое как ответ, если это свободное да, выражение мысли или сформулировано чуть по-другому. То есть тогда, конечно, это приходится вам проверять вручную. Вы можете скачать все ответы, которые вам прислали, аудио, которые прикрепили в качестве ответа. И затем уже проверяете и выставляете оценки как отдельный вид деятельности, что не будет автоматизировано. Покажу вам пример диалогового тренажера и также дам вам ссылку. Ну, тема такая не очень, веселая, не очень веселая про радиацию, про… давайте перезагружу про катастрофу, вот про зону отчуждения в Чернобыле. У меня уже продолжение, на самом деле, давайте вот. то есть вы где-то видите картинки, но не просто картинки. Они создают иллюзию погружения в ту реальность. Вот выглядит как документ да, из новостей, именно который в те годы, 1986 такой со Сталиной. Мы прочитали это. Дальше стоит принять меры предосторожности, и нам дают возможность выбора. Мы выбираем что-то и движемся дальше. Следующая вводная информация, фоновая картинка, мы продолжаем. Вот такое действие. Мы измеряем. Что мы знаем про это? На самом деле, вот лично я не строила здесь диалоговые тренажеры, ну, потому что у меня не было необходимости. Но изучив то, что предлагается вот по главной ссылочке, вот здесь вот если нажать на диалог, диалоги, в основном, к сожалению Коллеги используют это как ну, несколько расширенный, может быть, вариант просто теста. И реально как тренажер практически нигде не используется. Вот то, что я вам сейчас показываю, это лучше из того, что я смогла найти, пролистав там страниц 10, наверное, и проверив огромное количество, наверное, около сотни приведенных примеров здесь выложенных. Но давайте представим, что мы могли бы сделать, чтобы это было более, так скажем, адекватно для изучения иностранного языка. Вместо такого, такой формулировки, да, я измеряю уровень радиации, это вот такой-то показатель, мы можем дать какую-то реплику персонажа в определенной ситуации. Пусть это будет что-то простое, типа диалога в магазине. Продавец нам говорит, и фоновая картинка с продавцом, да? магазин, продавец. И вот эта реплика продавца. А здесь уже можно выбрать из вариантов, которые говорим мы. Что вы ответите? И предлагаем какой-то, может быть, грамматически правильный вариант, но неприемлемый, по, потому что например, прямой, слишком direct или сформулирован каким-то не таким неприемлемым для определенной англоязычной культуры образом. Один правильный, один совсем, может быть, даже с грамматическими ошибками. То есть мы даем варианты и фактически выбирая какой-то вариант, человек сказал бы так. Посмотрите, здесь дается ссылочка, но она неактивна. То есть, к сожалению, тоже сделать активную гиперссылку не получается. Поэтому, если тест предполагается для учеников более младшего возраста, их нужно научить, что выделяется, потом правой кнопкой мышки, им могут перейти по адресу. То есть их нужно учить, но ну, взрослые, конечно, поймут, что это можно изучить, вот, перейдя просто, скопировав и перейдя дальше. Предположим, мы изучили, мы переходим дальше, и дальше фактически, как вы видите, опять действия, да, варианты реакции на какую-то ситуацию. Но при изучении языка, как я уже говорила, это могут быть варианты речевой реакции, которые мы с вами выбираем. Так. Пример кроссворда хочу вам показать. В данном случае достаточно простенький. Внизу указано, что мы, собственно, должны разгадывать, все дефиниции даны, и здесь уже... Самостоятельно перемещается курсорчик, и мы вписываем. Поставим. Вот. Во всех этих примерах, которые я вам показала, всюду результат показывается в конце. Ну и, в общем-то, так логичнее. Но если вдруг вы захотите, чтобы результат был показан раньше, есть возможность это делать на каждом шаге. Вот сейчас давайте я вам покажу, как выглядит эта платформа внутри кабинета. Внутри кабинета. Мы, сейчас я уже попала сразу в свой тест. Меню сайта нам не интересно. Я уже в одном из тестов. Это вот еще не составленный тест, это просто болванка пока. Слева мы видим какие функции, вообще что мы должны сделать, чтобы этот тест превратить в окончательный продукт, который мы предложим для прохождения ученикам. Дашборд с основной информацией. Пока тест закрыт, никто в него не может получить доступ, кроме нас самих для тестирования. Вот, пока мы не откроем, ну или в любом момент закроем. Мы можем сделать для него обложку. Ссылка нам дается, но если мы хотим встроить его, как я встраивал на свой сайт, я создаю виджет. И затем, скопировав все это, нужно зайти на сайт, в панели редактирования и через HTML-код, Надеюсь, вы, если пользуетесь сайтами, то, возможно, вы знаете, что это такое. Но если нет, значит, программисту это отдается. Это встраивается на сайт при помощи виджета. Чтобы можно было пройти его вот там на сайте, тоже нужно его а, либо опублику, опубликовать, но здесь мне не дают, потому что тут у меня вопросов практически нету, опубликовать на сайте здесь, на этом, на онлайн тест а, либо открыть и встроить, не публикуя здесь в общем доступе, но открыть и затем встроить на свой сайт. Возможен такой вариант. Далее мы начинаем выставлять настройки. Некоторые уже сразу, по умолчанию поставлены, некоторые я отмечала. Например, нужно ли показывать ученикам номера вопросов? Могут ли они давать комментарии? Если вдруг какая-то ошибка в вопросе, ну действительно, опечатка или, может быть, как-то что-то не стыкуется, можно ли оставлять сообщение? То есть настроек достаточно много. В том числе, обратите внимание, мы можем ограничить время прохождения, если мы тестируем уже изученный материал. Обязательно ли отвечать на все вопросы? Или можно пройти вперед, не ответив на какой-то вопрос? Нужно ли тасовать все эти вопросы? Есть функция очень интересная для настоящего тестирования, да, именно для того, чтобы выставить оценки, например, в конце четверти или семестра. Запретить копирование текста вопроса в буфер обмена. Почему это важно? Чтобы не гуглили, да? потому что иначе очень просто. Вопрос скопировали, тут же соседняя вкладка, вставили, окей, нашли в Википедии ответ и написали его. Соответственно, можно запретить. Плюс ограничить время прохождения, проделать самостоятельно несколько раз, попросить кого-то проделать это, вот с тем же примерно уровнем знаний, как ваши студенты, которые будут проходить, и понять, что вот за такое-то время они не успеют руками вбить да, и найти ответ, и вписать. А если и будут это делать, то они, соответственно, не успеют на какие-то другие вопросы потом ответить. То есть вот есть эти две функции, которые помогают более строго подходить э, к результатам и к прохождению этого теста. И другие, э, я не буду сейчас все из них перечислять. Далее мы оформляем начальную страницу, как, как будут выглядеть инструкции, будет ли изображение. И давайте посмотрим на самое, наверное, интересное, на э, вопросы. Сейчас я удалю который мне не нужен. Пока вопросов нет, внизу плюсик. Нажимаем и посмотрите, какие возможные типы вопросов. Выбор – одиночный или множественный. Можно ввести число или текст. То есть вы заранее программируете, что только, например, числа вводятся, и текст тогда ввести невозможно. Ответ в свободной форме. Изменение последовательности. Соответствие. Заполнение пропусков. То есть много. Слайдер, можно ползунки перемещать, да, загрузить свой файл или дать ответ голосом. Слова из букв, фразы и так далее. Далее. Давайте посмотрим. Иногда вопросы можно группировать по типам. Далее мы заполняем, какой будет результат. У меня выбрано сразу, что тест образовательный. И мы, например, сколько правильных ответов в процентах или в абсолютных числах, Необходимо для того, чтобы тест был зачтен, чтобы результат был зачтен. Будем ли мы выставлять оценку? Если да, то с какими, например, процентными показателями у нас будет эта оцен оценка? Или по баллам мы ее будем выставлять? Будем ли мы ее давать в пятерках? Да, там, или ä, мы, например, напишем great job? То есть каким образом мы эту оценку дадим? А может быть, это будет вообще текст там, из двух-трех фраз состоящий? Сможет ли сразу наш студент увидеть этот результат свой или нет? Или там будут у нас вопросы, которые мы проверяем вручную? И тогда сразу мы, конечно же, не покажем эти ответы. Сертификат формируем при необходимости и рассылаем а, приглашение. После прохождения теста мы увидим статистику. За определенный период а, времени если тесты какие-то не завершены, то есть брошены на середине, мы тоже увидим, что кто-то начал проходить и бросил их. Секция для ручной проверки. Здесь будет сохраняться все, что вам сдали. В письменном виде, как текст, как загруженные файлы, как аудиофайлы загруженные. Ну и небольшие возможности есть для того, чтобы сделать стилизацию. Например, цвет, шрифт подобрать. Либо общие для теста, либо кнопочки поменять, скрыть какие-то блоки и так далее. Вот. Это а, что касается настроек в, в рамках одного теста. И вот если мы посмотрим этот тест, его, правда, давно уже никто не проходил, а, там, в 2018 году, когда я его делала. Вот, например, статистика. Вот, например, есть пройденная, и вот где-то здесь. То есть мы, мы можем увидеть, сколько раз это, когда было пройдено. А у меня… А, сейчас, незавершенно нас не интересует. Да. Так, ну все, это настройки. Так, давайте я, наверное, сейчас посмотрю на ваши вопросы в чате. Есть ли лимит по количеству студентов, которые могут пройти один тест? Спасибо за вопрос. Ирина, я, наверное, уточню сама. Насколько я помню, там очень большой был лимит, то ли 100 человек. То есть он, да, он был. Uh, но он ну, как бы достаточно большой в том плане, что если группа маленькая, с другой стороны, если нам необходимо это, это дать нескольким группам, то тогда как бы, стуча человек тоже может быть недостаточно. Давайте я сейчас себе запишу это и уточню этот вопрос. Спасибо. Uh -huh. Эта платформа полностью бесплатная. Вот. Uh -huh. uh -huh что делать, если перешел лимит. Но мой вариант пока такой, на скидку решение этого, что тест дублируется и дается просто другая ссылка другим студентам. Вот. То есть в плане ограничения в целом вот на вообще прохождение разных ваших тестов, которые создаются, нет, там об, это, об этом они не пишут. Нет. То есть единственное, вот, не уточнить по одному конкретному тесту. Сейчас полистаю еще чат. Были ли раньше вопросы? Так. Жаль, что нет возможности пройти задание в шкуре ученика. Но, в принципе, мы можем вместе, конечно, пройти. У нас единственное время, конечно, уже не хватает. Поскольку я вам дала ссылки, да, вот Ирина писала этот комментарий, поскольку ссылки я вам дала, то есть вы сейчас... Можете либо параллели со мной, может быть, кто-то уже начал проходить, я видела комментарии в чате, либо после этого пройти, либо если уже успели пройти, пока я вам рассказывала, может быть, у вас какие-то возникли вопросы по тем тестикам, которые я вам дала со ссылками. Еще вижу сообщение, сейчас посмотрю в конце. При дублировании теста копируется информация по пройденным, видимо, тестам, да? Вы пользуетесь этим сервисом. Хорошо. В общем, остался вот этот вопрос для выяснения да, по поводу ограничения количества прохождения одного теста. Хорошо, я выясню тогда, и мы посмотрим с организаторами. Возможно, если будет рассылаться потом информация с презентациями, то тогда я ее включу туда этот факт. Спасибо большое, коллеги. Я, пожалуй, останавливаю демонстрацию. То есть в целом вы видите, что рекомендацию использовать платформу я могу, но есть определенные ограничения, касающиеся рекламы, то есть вот визуал, поскольку платформа бесплатная, но функционал достаточно широкий. Спасибо.